Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я попытаюсь нарисовать Адю Старк по некоторым просьбам моих подписчиков. Я не гарантирую, что она у меня получится, потому что если это ребенок, то я детей не рисовала вообще. Людей я не рисовала а, очень давно, кроме вот этой вот дамочки, но вы видите, что у нее утрированные пропорции. Вот короче, такие дела. Давайте начнем. Итак, сначала мы рисуем осевые, то бишь линию, по которой идет наклон лица, линию, где у нас располагаются брови или же глаза, лоб, подбородок, рот и нос. Сейчас мы посмотрим, как он... где он располагается. Примерно где-то здесь. И наклон будет вот таким, скорее всего. Далее мы рисуем себе несколько вспомогательных линий. Но это не те вспомогательные линии, которые вы думаете. Сейчас. Мы рисуем наклон лба. Наклон лба обязательно смотрите. Он какой-то вот такой. Где-то здесь идут брови. Они чуть повыше глаз. Все должно быть параллельно. Если вы не рисуете под наклоном. Но под наклоном тоже все параллельно должно быть. Так идет нос. У нас как-то так. Как-то так у нас идет нос. Здесь обязательно шарик. Потому что нос у нас не острый, вот, так, ну тут мы подправим потом, у нас же есть время, здесь рисуем ноздрю, это пока что не окончательный вариант, я, если честно, не умею так хорошо рисовать людей, по крайней мере, я их давно не рисовала. Мне больше по душе мифические существа. Вот. И здесь у нас идет носогубная складочка. Носогубная складочка равна одному глазику. Я вам сейчас это покажу. Сейчас. Так, где-то здесь у нас идет бровь, бровь, а значит у нас идет такое закругление, потому что здесь располагается глазничка, наклон, обязательно смотрим, обязательно смотрим наклон. Наклон у нас вот такой, но идет с закруглением, так что как-то как так. Я надеюсь, вам видно. Здесь у нас идут глаза. Мы их пока только намечаем. Наклон посмотрим потом. Носик. Носик, носик, носик. Нет, у меня даже чуть больше. Вот так вот. Теперь сюда. У нас еще может что-то не получиться, потому что ну, потому что это я, короче, вы, наверное, <смех> думаете, я научу вас рисовать? Нет, я не научу вас рисовать. <смех> Хотя попытаюсь. Ну, типа, это такие лай лайтовые. Вот, потому что я лайтово люблю рисовать, если я рисую. Но долой все. Весь лишний треп, треп, треп. Лол. измеряем как у нас идет наклон где у нас начинается глазик ноздря у нас видимо еще больше закругляется здесь так здесь тоже у нас смотрим какой наклон но он идет вот так. Далее, что мы делаем? Мы ищем, где у нас начинается бровь. Бровь у нас начинается здесь. Здесь у нас начинается глазик. Как-то он вот так должен идти. То есть я рисую тупо по вот этим наклонным линиям. Ничего больше. Только наклонные линии. Только хардкор. Рот приоткрыт. Мы это потом посмотрим еще. Будем смотреть на этот открытый рот, пока он не закроется. Да, как-то так. Есть определенная точка схода. Это точка схода наших глазок. Она должна проходить вот здесь. Вот. Глазки у нас все еще продолжаются. Они еще не кончались. Хотя по фото мы видим, что глазки, глазки все-таки у нее... Ну, не такие большие, как я нарисовала. Но мы это исправим потом еще. Посмотрим, в общем. Я же не скажу, что я прям срисую точно-точно. Здесь у нас глазничок. Отсюда рисуем рисуем наш глазик. Он должен быть равен носику. Сейчас мы посмотрим. Да, он равен носику значит какой то вот такой вот вот здесь у нас идут радужки вот здесь у нас идут радужки извините камера отключилась мы намечаем в какую именно точку она смотрит мы смотрим расстояние между ее глаз между ее зрачков, извините. Ну, у нее какое-то такое, но... <смех> у нас, видимо, что-то не так пошло. Видимо, у нас носик надо поменьше сделать. Неважно. В общем, пока что. Носик, кстати, у нее да достаточно аккуратный и маленький. Значит, у нас все-таки с носиком проблема. Вот так. Игла, значит, должен быть где-то здесь. Извините за то, что я так отрываюсь. Я это ускорю, но просто у меня <с> я срисовываю с компьютера, а он стоит немножко в другой части моего обзора. Моего обзора. Господи, как надо было сказать. Мы рисуем радужку. Потом видим, что вот тут слезничек, да, она немножко перекрывается нижним веком. И идет вот так. И здесь Делаем более, более спокойный такой переход Иг. булка. Хватит. здесь у нас идет века верхняя верхний век. Да хватит булка ее по красоты. Верхний век у нас закручивается. Вот здесь. Закругляется, точнее. Господи. Кто меня учил говорить? М -м, видимо, учителя. Теперь подтираем немножко здесь. Вообще, я не знаю, как рисуют эти люди, которые типа вот с одного раза без ластика все-таки! И все, и одной линии. И я не понимаю, как это так вообще может происходить. Это же просто невероятно! Невероятно, но факт. От слезник, точнее от верхнего века, и слезник у нас идет такая штучка. Штучка-дрючка. Я не совсем знаю, как она называется, но она есть. Там ложится тень, в общем, такая хорошая тень ложится. Вот рисуем толщину нижнего века. Так, оп. Здесь будет свет. И вот так вот отходит у нас вот это нижнее века. Как-то так. Она должна сойтись здесь. Здесь у нас идет скула. Скула. Сейчас мы посмотрим ее... Наклончик, вот он, вот он наклончик скулы нашей и наклон от косточки носа, по идее где-то здесь она должна быть, то есть вот так, то есть косточкой носа мы все-таки угадали, значит сам носик надо просто сделать поменьше. Так, тут мы видим, что тоже идет нижняя часть. Скулы, они тоже параллельны, поэтому желательно проводить осевую линию для скул тоже. Вот тут она немножко... но она... У нее лицо такое гладкое-гладкое, такое, как бы сказать, без резких наклонов. И вот где-то тут, где-то тут... Тут сейчас, подождите, я где-то накосячила. Ничего, сейчас мы это тоже исправим. Так, вот так вот у нас идет глазик, еще глазик, точнее нижнее века. Я буду так говорить, потому что, извините меня, я когда рисую вообще обычно музыку слушаю либо что-нибудь смотрю я совсем не привыкла разговаривать и объяснять вот поэтому извините сорян соряныч я буду очень плохим объяснителем вот где-то здесь у нас кончается глазик наш. Вот тут у нас идет радушка, ближе к краю даже. Она тоже полуприкрыта нижним веком, верхним тоже. Так, вот такая у нас должна быть радужка, она должна быть довольно большая. Вот. И здесь у нас как раз таки, да, вот здесь у нас идет закругление. Верхнего века. И смыкание его с нижним. Тут все еще идет глаз, поэтому нам надо вот это вытереть. Оп. Вот так вот смыкание. Здесь глазик. Здесь радужка. Здесь верхнее века. Верхнее века я буду... Выделять просто жирненьким, потому что тут у нас еще идут реснички, которые мы добавляем уже в конце, когда мы полностью уверены в нашем рисунке. Верхнее веко рисуем. Нет, наклон у него все-таки чуть больше. Я бы, наверное, тут даже побольше сделала бы нижнее веко, даже не знаю. Вот так, наверное, оно идет. Вот так вот. Сейчас посмотрим. В любом случае. В любом случае мы сейчас это увидим. Любые косяки, они вылезают уже в процессе того, как ты рисуешь. И не всегда можно нарисовать сразу хорошо такие дела. Не, ну, есть, конечно, умельцы, но, извините, я не из таких. Я не тот человек, который вам нужен в плане обучения, наверное тут мы рисуем бровку. Бровка у нас такая красивенькая, такая пушистенькая. Мне нравится ее бровка. При том, что она уходит вот так. То есть оп. Оп. Оп. И оп. И сюда вот. Немножко подчищаем. Это века у нас... Так, сейчас получается более скругленным. И почему-то не заходит за глаз. Ну ладно, более скругленное. Так, сюда. Сейчас подчистим. Зачем я это нарисовала? Ладно. Сейчас не забывайте очищать ваш ластик, потому что из-за него могут оставаться артефакты вообще большие проблемы. Нет, я не могу это стереть. Глазик. Радушка. Радушка, наверное, даже здесь где-то. Чуть поближе сюда. Здесь у нее пробел. Мы должны его почистить. Вот. И здесь у нее падает тень. вот так вот так сейчас мы подчищаем остальное возможно нам придется немножко уменьшить нос потому что я вообще не понимаю в каких пропорциях я рисую пол так окей бровки бровь бровка вот это идет как-то так сюда и после того как идет вот эта линия сейчас вот так да вот эта линия она должна идти ровно 30 градусов короче рисуем сюда и если сейчас я правильно посмотрела глаза возможно неправильно я все-таки не супер художник, так глаз мы все-таки уменьшаем чутка совсем чуть-чуть немножко, вот, но он у нее все-таки кажется более открытым. Поэтому сейчас мы что-нибудь придумаем или уже тенями все нормально сделаем. Потому что без теней контура, конечно, тоже не ахти смотрится. Короче. Вот тут. Тут кончается бровь. Вообще, я думаю, что нам надо бы их как-то поднять. Как-то поднять. Ладно, давайте пока оставим так. Вот тут у нас будет блик. Вот тут зрачок. Извините, если я не передам. Все то, что видит она, она видит, наверное, какую-то жуткую картину. Может, еще что-нибудь... Блик здесь. Далее я кладу тень просто на глаза, потому что иначе я не вижу, где блики эти жуткие находятся. Больше затемняю сверху. Окей. Okay. <laughs> Тут такая, короче, на глазах. Типа мы рисуем шахитку. Сейчас мы нарисуем ей вот просто оп-оп, паранжу. И будет она у нас красавицей. Это не обращайте внимания, у меня шумят кошки. Они решили поиграть именно тогда, когда я снимаю видео. Ничего. Я поиграю, когда они спать будут ложиться с ними. <свят> то ли ластик нехороший, то ли я совсем какашка. В общем, да, подняли мы брови. Смотрим, как у нас идет лоб. Почему-то лоб меня сейчас больше всего волнует. Так, да, все верно. Здесь у нас должно идти так. Потому что вот здесь бровь, надбровные дуги... Находятся, между прочим, и они должны смыкаться с этим. А почему у них идет такой разброс? Ну-ка. Я думаю, что здесь просто надо повыше сделать. Вот так. Оп. Блин, оп и получается вот так. Наклончик здесь, потому что где-то здесь у нее начинаются волосы, они идут вот так, как-то тут у нее закругление, закругление лба получается. Во-первых, здесь, а во-вторых, как-то, как-то так. Сейчас у нее еще тенюшка такая интересная идет. Ненужное мы подстираем, подстираем. Извините меня за мою r. Вот тут где-то, где-то, где-то тут. Где-то тут у нее начинается прическа. Сейчас мы посмотрим. Мы возьмем за правду вот эту точку, потому что от нее все идет. И да, где-то тут у нее начинается прическа. И причем она начинается так оп. Оп. Короче, не важно. Сейчас пока это не важно. Далее. Что мы делаем? Я всегда делала так. Фигакс. И вот где-то тут подбородок. Подбородок у нас тут обязательно кругленький. А надо немножко вздернуть носик ей. Насколько я понимаю. Вот прям чуточку. хорош буянить так вздернем ей носик и у нас получится что лицо будет идти гораздо гораздо ближе чем я планировала а я Почему я выбрала именно эту фотографию? Почему я не могла что нибудь полегче выбрать? Господи, вот и факт. Носик. Нет, носик у него вот так идет. здесь идет ноздря тоже смотрим по наклонам наклоны это наше все вот потом что у нас тут за фигня у нас вот тут фигня да Вообще все должно где-то сходиться. Но я не помню, где. У нас получается такая бабушка. Почему-то. Я знаю почему. Сейчас мы это все падать у нас носик будет нормальным. Нормальным я сказала. Бисюк! У меня просто бесюк играется штативом. Извините. Я не могу ничего с этим сделать. Я могу, конечно, выставить Бисюка. Но он потом будет орать. И рваться назад. Такой нет, впустите меня назад. Там булка. Я не закончил свои дела с ней. А можно выставить их вдвоем с булкой? Но тогда мне придется некоторые части перезаписывать. А я не хочу. Я хочу, чтобы вы видели, как я рисую фактически вживую. Вот. Просто я вам сокращу немножко времени. Это будет не два, там три часа, да, пятнадцать минут максимум. Ну, я, по крайней мере, постараюсь сократить до такого времени. До такой степени. Вот. Отсюда, от ноздри у нас идут... идет наша носогубная складочка. Зря я, конечно, такой жирный делаю. Вот. Надо вообще карандашом, наверное, аж 2, 2 аж, там 3 аж рисовать... Изначально все вот, все вот эти вот контуры, потому что остаются артефакты, которые хрен сотрешь. У меня очень мягкий карандаш, и я им всегда рисую. Вообще всегда. То есть для меня он это все. Бисюк, хорош. Так. Ну, губки у нее небольшие, пухленькие. Сейчас я нарисую. Получится вообще не Ария Старк. Получится какая-нибудь девушка, но не Ария Старк. Всегда я прорисовываю вот эту вот штучку. Почему-то, почему-то всегда... Мне прям нравится это делать. И опять смотрим по наклонам, по наклонам ее губ. А губы у нее очень сильно наклонены. Царян. Ну вообще она довольно должна получиться пухленькой. Вот потому, поэтому откуда, то отсюда мы вот от кончика носа, да, мы немножко прибавляем ей сюда округлости, скажем так, округлости. Но не слишком много. Я переборщила. Я люблю борщить. Вот. Люблю борщить и, короче, не имею нормального чув чувства юмора. Поэтому, сорян. К этой шутке придумайте сами что-нибудь смешное. И пускай это будет шуткой. Так, теперь нам надо это закруглить. У нас идет рот. Сейчас мы... Посмотрим, как. Висюк! Ну, елы-пала. Ну. Как-то так. Теперь мы знаем, куда нам круглить все это. Оно должно быть очень закругленное. Господи, если он грызет тени под кроватью, я его съем. Дальше мы смотрим, что у нее есть. Во-первых, черная полосочка здесь. да? Во-вторых, два зубика. Она показывает нам свои прекрасные зубки. Зубки она нам показывает. Так, оп. Один зубик. Вы будете ржать, конечно, сейчас. Подождите. Второй зубик. Поднимаем. Поднимаем линию. У нас тут должно быть Должен быть один глаз от носа. Да, как-то так. В общем, линию мы поднимаем. Поднимаем. Затем здесь делаем вот так. Даже, может, ниже. Неважно. Здесь у нас будет тенюшка. А посему здесь еще немножко утол утолщение. Потому что у нас идет вот так. Здесь должен, по идее... Нет, подождите. Вот значит здесь должен кончаться нос. И здесь должен, должна идти это тоже носогубная складка. Короче, я кошек выставила, извините, они у меня тени опрокинули, все высыпались, пришлось собирать, поэтому я запыхавшаяся такая. И в общем вот. Да, дальше смотрим, что у нее с нижней губой. Возможно, она ее прикусывает? Нет. Наклон идет вот так. Здесь у нас пойдет затемнение. Небольшое. Небольшое затемнение. Тоже вот такая вот. Такой вот блик. Потом вот так. Ну, с закруглением, разумеется. Здесь у нас где-то концы губ должны встретиться. Встретиться, господи! Можно я буду как-нибудь по-другому выражаться? там сой Сойтись. Вот, сойтись. Это без буквы R. Типа, чтобы вам было приятнее. Господи, у меня опять Алиса включилась нет губы у нее более вытянутые вот так вот это мы опять по линиям рисуем и вот тут где-то они сходятся вот слышите что творится О, вот так мы не выяснили, что у нас со скулами. Со скулами у нас должно происходить следующее: носогубная складочка выходит вот сюда. Еще одна. Ну, тут я переборщила, конечно. Она вообще должна быть почти не видна. Ну, вот имейте в виду, она тут есть. Вот. Потом у нас идет вот так, да? Я вообще не люблю, если честно, человеческие лица рисовать. Но вы меня уговорили. Дарью Старк, то есть Тарья Турнин. Вот, а теперь он мне учит за дверью, потому что остался один в одиночестве. Так, сейчас подождите. Сейчас это будет напоминать вам мужика, но потом вы поймете, что это не мужик. Вот как некоторым я тоже напоминаю мужика, потому что у меня кадык, да, но я не мужик, а кадык-то все равно есть. Вот тут губу закругляем, здесь немножко убираем толщины, я слишком не, не добрала я, не доубрала. Господи, я рисую очень стрёмно, да? Очень страшно, как получается девочка. Давайте посмотрим, сколько глаз мы сможем ей вместить добородка. До Рот равен одному глазу, а тут полтора. Окей. У меня такой своеобразный подбородок. Я бы сказала, очень своеобразный. Булка, если ты рассыпешь тени, я выставлю тебя назад в бесяку. Молодец. Так... опять смотрим наклонные наклонные линии еще никогда никому не мешали у нее есть такая штучка это начало второго подбородка но у меня конечно сейчас тоже есть ну ничего Как вы думаете, надо ли иногда кошек наказывать? Особенно, когда они совсем раз... разошлись, развинтились. Потому что мне кажется, что вот, когда это начинает уже у них в привычку входить, то надо их как-нибудь не поощрять, в общем, выставлять за дверь, например, еще что-нибудь, но не за дверь квартиры, да, за дверь комнаты чтобы они там одни постояли, подумали над своим поведением. Конечно же, помяукали. Лучше бы вы у меня попросили просто кого-нибудь нарисовать, но ну, никого кого конкретного, какую-нибудь девушку. А то у меня тут проблемы. Меня попросили нарисовать только контуры, я уже, видите, все. Контур рисовать галима, потому что все самое важное скрывается под тенями. так вот штрихануть да вот тут вот штрихануть немножко сейчас я вам покажу где раз да. нет раз где здесь тут штриханем Тут немножко заштрихуем. Но более светлое должно быть, конечно. Возможно, я просто сижу неровно мне неровно рисовать. Мне кажется, у нее лицо слишком громоздкое получилось. Либо лоб надо увеличивать. Наверное, надо увеличить лоб. Типа, надо соблюдать пропорции человека, но и, ин... но и индивидуальности тоже. И тут у неё ушко где-то должно быть здесь. Где-то вот на этой линии. Сколько раз свой глаз умещается? Два раза. Значит, раз, два. Да, где-то здесь ушко. Начало, по крайней мере, его. Господи, я сейчас распсихуюсь и все. Уже ловит лицо замечательно здесь у нас тенюшка И здесь еще <coughs> еще большая тенюшка вот то есть вот до этой линии Здесь тень, здесь тень а вот здесь вот тени нет я сейчас не буду пользоваться <coughs>, типа академической штриховкой, потому что потому что не буду. Вот просто вот. Я что, не могу не захотеть ей пользоваться? Наклон уха. Возможно, у меня неправильный наклон лица сейчас у нее. Опа, опа, опа, чё. Надо тут линию стереть. И тут, в общем, мы все еще большей штриховкой заполняем. И вам кажется, что это просто мужик обрастает щетиной? Мне тоже так кажется, потому что где-то я тут явно накосячила. Извините. Что у нас там по наклону теней? Вот такой вот у нас наклон теней. Сейчас, возможно, с помощью теней я пом помогу себе и узнаю, что я, ну, что я сделала не так. Что я сделала не так, извините. Сленг, такой сленг. Не бойтесь переборщить с объемом, ведь переборщение с объемом не бывает. Поэтому мы везде кладем тени. Желательно по осевым, конечно, их класть. Но по этим линиям, которые мы проводили, сейчас подстерли. Но... Как-то так, в общем. Ушко мы тоже рисуем по наклонам. Так, еще раз напомните мне, пожалуйста, Дарья, Дарья Старк, это ребенок, да? Или нет? Просто я не смотрела Игру престолов. Либо ребенок, либо карлик. И если это ребенок, то, короче, дофига понятно, с чем я накосячила. Если нет, вообще непонятно М -м, кстати я знаю что вы можете для меня сделать сейчас Но, ну, собственно говоря сказать что по-вашему не так в этом рисунке а в следующем видео я его буду исправлять как вам идея или я его просто исправлю и выложу фото в инстаграм Давайте штриханем хорошенько. тут сразу мы выделяем потому что здесь у нас проходит бровь но проходит она у нас выше вот тут самая большая тень у нас здесь. Значит, здесь у нас идут брови. Сделаем вид, что я их нарисовала правильно, там, по волосинкам. Сделаем вид. Нет, не усадься. Не усадься. И сюда накладываем тень. А сюда еще больше, потому что здесь у нас ноздря. Здесь тоже должна идти тень. Видите, вот уже со штриховкой оно приобретает какое-то более, ну, скажем так, более выразительное, более похожее, то есть, ну, более похожее очертание, я имею в виду. Ну, вот что-то типа этого получилось. Я знаю, что это не похоже, скорее всего. Но я вам, по крайней мере, более-менее объяснила, как рисовать людей. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать в ЛС. И, в принципе, я могу продолжать. Если вам нравится эта тема, обязательно пишите в комментариях. И я буду продолжать, скажем так, выкладывать... Видео-уроки такие лайтовые, что, как нарисовать, чтобы, в общем, было ну, нормально. Нормально, чтобы хотя бы на человека было похоже. Вот. Ну, похоже хотя бы чуть-чуть. Подождите, я тут не добавила блеска, глянца. Я надеюсь, что у меня получилось хотя бы похоже. Обязательно напишите об этом в комментариях, потому что мне важно знать. Ну, всем важно знать, блин, как они рисуют. Я знаю, что я рисую не очень по сравнению с другими людьми, которые рисуют на ютубе. Типа у них все с первого раза получается. Но я постаралась вам объяснить, как это происходит у меня, как я рисую я. И пусть это неправильно по канонам Строгановки и Федоскина, там, и некоторых художественных институтов. Но, тем не менее, по-моему, так проще. Вот. И ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ставьте дизлайк, если вам не понравилось это видео. Обязательно напишите в комментариях причину. Вы можете оставлять несколько комментариев, если что, как бы... Лучшие комментарии я лайкну. И еще, если вам не сложно, конечно, напишите, пожалуйста, идею для следующего видео. У меня, конечно, есть несколько идей, но лучшая идея попадет в воплощение следующего видео. Вот как-то так. <смех> Спасибо за просмотр. Бейте в колокол, потому что тогда вам будут приходить уведомления, мне не придется устраивать премьеры, видео. Вот. И, в общем, вас тогда еще, наверное, не отпишут от моего канала, потому что ютубчик что-то сходит с ума, и у меня подписчики скачут. Я не знаю, как у остальных, у остальных может быть так же. Вы можете поинтересоваться у кого-нибудь, кого знаете, ну, не знаю. Вот. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!